Студии. В сегодняшнем видео мы будем снимать дизайн необычный. Дизайн будет у нас ящерица. Для этого нам понадобится гель-краска золотистая. Сейчас я открою, сразу вам покажу, как она выглядит. Вот такая вот ярко-золотистого цвета краска. Типсы, конечно же. Стразы. У меня они разные, в разных коробочках, разного цвета. Для этого понадобится черный гель-лак, топ э, глянцевый и матовый. Я пока что еще думаю, какой у нас будет топ глянцевый или матовый. Посмотрим тогда сначала на глянцевый, потом может быть, перекроем матовым. Также нам нужна будет кисточка и э, салфеточки безворсовые. Приступим тогда к дизайну. Для начала мы покрываем типсу черным гель У меня это фирменный хороший густой лак. Отправляем в на просушку. 15 секунд будет достаточно. Вот, смотреть, какие я буду использовать стразы. На черном красиво смотрится ящерица в золотистом цвете и в серебряном. Но сегодня мы сейчас попробуем с вами в золотистом цвете. Будем использовать э, также блестки. В красном цвете. И вот здесь у меня разноцветные, есть такие розово-красные тоже. Потом уже на панцирях тогда тоже мы Второй слой наносим. Черный цвет нам сейчас больше не понадобится. На серебристых красиво использовать синие или зеленые блесточки, стразики. Вот такие вот еще можно у меня вот очень красивые есть вот такие вот стразы. Они сиреневые, голубые, такие вот, и мы сегодня будем использовать другие. Теперь перекроем нашу типсу. И отправим еще гонку просушить. Каждый слой хорошо сушим. Далее мы приступим рисовать ящерицу. Сейчас просушен и вот таким вот золотистым цветом гель краски. Мы будем сейчас рисовать нашу ящерицу. Будет она у нас по весь ноготь. У нас здесь все просохло. Берем краску. И сейчас начнем прорисовывать ящерку. Туловище вместе с лапками, с хвостиком. Начнем рисовать ну, с головы. Она будет у нас идти немножечко с серединки начинаем и будет вот так вот заворачивать. Голова у нее сначала чуть пошире, а потом дальше идет уже шейка. Мы это сразу будем все закрашивать. Она у нас будет сразу золотистая вся. Я сначала прорисую центр, как у нас должна идти сама ящерка. Потом уже просто потолще начинаем прорисовывать само тельце. Смотрите, вот еще у нас уже вырисовывается. Поличками. так получается сейчас. И остался у нас в обновлении лобки прорисовать. Это у нас будет немножко фотооподобно там. Сделаем Вторую лапку еще сейчас сделаем. Можно делать ящерку, что она там к по листочку ползет. хвостик сейчас отправляем это сушить в лампу и тем временем пока что готовим сразу отправили в лампу Для того, чтобы наши стразы прикрепить на фольгу, я нанесу базу. База у меня тоже клювая, хорошая, густая. И теперь нам понадобятся, значит, красные стразы. У меня они тут в форме сердечек. Такие вот красные. Вот такие вот маленькие, миленькие стразики блестящие, разноцветные. Значит, что мы сейчас сделаем? Кунаем кисточку в базу и прокрашиваем. Черецом слоем их хвостик, все-все-все прокрашиваем. Thank you. Так вот мы все прокрасили. Теперь начинаем выкладывать стразы. Выложим сейчас сначала панцирь. Вот такое большое красное сердце я положу на панцирь. И потом уже теперь более миленькие мы будем выкладывать дальше по всему телу стразы. Тут мы уже возьмем, можем делать абсолютно любые. Давайте сейчас выложим. С глазки и дальше начинаем выкладывать Все эти страты переливаются разным цветом. как смотрится это. Можно на глянцевом топе, можно на матовом. Отправляю я это сейчас все в лампу для просушки. Сохло уже все. Можете посмотреть. Вот такой дизайн у нас получился. Такая ящерица. Забавная золотистая ящерка. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!